Друзья, всем привет! Представим ситуацию. Идем на авторынок. Нам нужен свежий автомобиль 16-17 год. Целенький допускается подкрасы, не битый, с нормальным адекватным пробегом. Что можно купить? Обязательно 4 воды. Вот сегодня мы вам покажем такой пример. Ну а пока не забывайте подписаться на наш канал, обязательно прокомментируйте, поставьте лайк. И я думаю, завтра выйдет большое видео с ценами. Уже зайдем, пройдем по стоянкам. Авторынка зеленый угол, посмотрим цены, новые привозы, что сколько стоит. Кстати, на авторынке пополнение, стояночки прям забиты, смотрите, как плотничком стоят автомобили. Это вот одна из многочисленных, из многочисленных стоянок на авторынке. Автомобили все больше и больше, то есть привозы есть, в принципе есть автомобили всех марок. Итак, что же это все-таки за автомобиль? Вот он, собственно, стоит перед нами. Это Toyota Passo. Автомобиль 4WD. Стоимость автомобиля 500... Чуть попозже скажу. По-моему, 570 тысяч он стоит. У него настоящий родной аукционный лист. Настоящий пробег. То есть автомобиль бальный. Как это все любят говорить. Он не идеальный. У него есть два подкраса не глобально автомобиль 2016 года выпуска то есть соотношение цена-качество наверное идеально подойдет как для первого автомобиля когда человек учится ездить да и в принципе в принципе не только для первого видите у нас у цигробы до сих пор Внешний вид у автомобиля, я вам скажу, достойный. Задняя дверь идет пластик, передние крылья тоже идут пластиковые. Двигатель литровый, цепной, коробка передач вариатор. Двигатель в принципе неприхотливый в обслуживании. Меняйте вовремя масло ложного его менять раз в 5-7 тысяч. В принципе, в 4-5 тысяч. Басики можно поменять. Это не так дорого. Главное, чтобы масло было хорошее, качественное. Какое масло лить? Лейте синтетику. 0,20. Есть разные комплектации у автомобиля. Это у нас не самый такой богатый вариант. Ну и не самый бедный. Сейчас немножко углубимся, посмотрим. Так, внешний вид посмотрели. Данный автомобиль без литья, на летней резине. Размер колес 165, 65, 14. Резина 2020 года. Сразу обращайте внимание, автомобиль 4 wd в каком он состоянии. Автомобиль действительно не ржавый. будут говорить, что литровый двигатель не едет. Поверьте, ребят, он едет еще как. Несмотря на то, что автомобиль 4 воды Понятно, мы не будем сравнивать там с 1.3, с полторашкой, с Филдером, с Аксио. Но данный автомобиль, он заслуживает внимания. Хочу вам показать состояние снизу. По передней части. Постоянно у людей стоит дилемма Что взять, либо пасса, либо виз. То есть в ценовой Политике Ну не примерно одинаковый, Виз будет конечно Но опять же, смотря какой, либо 1.3 Либо литровый Допустим, если брать 4 ВД, то витсы только 1.3-4 ВД Он будет конечно подороже Давайте начнем С багажного отделения как я уже сказал, дверь задняя пластиковая. Оп. Само багажное отделение стандартное. Многие просят ходить мерить с сур рулеткой. Ну, <laughs> я думаю, с рулеткой мы не будем по крайней мере сейчас это делать. Мне очень нравится, что здесь нет пластика. Пластики есть только по верхней части. Это очень удобно, поверьте. Прицарапаться оно у вас не будет. Здесь есть ниша, полноценная запаска. Донкрат, Крепление для, для донкрата. Задние сиденья складываются. Но мне, наверное, вряд ли одной рукой это получится сейчас сделать. Либо придется выключать камеру. Камеру я выключил. Вот здесь две защелки с левой и с правой стороны. Раз, сложили. Внушительное объемное багажное деление получается. Да, здесь ровного пола нет. Но, тем не менее, перевести какие-то вещи, какой-то груз. Это все можно сделать. Еще многие говорят, там, чуть ли не утверждают, что а, при продаже автомобиля на летней резине должен идти комплект зимней резины. Резина. Ребят, у нас не так. Машина пришла... С Японии. Вот на какой резине она пришла, на такую продаю. Да, бывает то, что продавец ставит зимнюю резину, ну и придачу отдает летнюю, но это не так часто. Итак, салон дешевый. Все дешево. Пластик, стеклоподъемник, подстаканник. Задние сиденья, они довольно широкие. Есть три подголовника. И мне очень нравится в пасеке, здесь довольно много места для задних пассажиров, пассажиров, именно для коленок. Я вот сейчас сюда сяду, у меня коленки, они упираться не будут. Кармашек идет с левой стороны, как обычно. Но садиться мы туда не будем, посмотрите. Кстати, автомобиль заслуживает внимания по чистоте, по салону. Чистый, приятный, аккуратный салон. Передняя дверная карта. Все то же самое, что и с задней. Здесь монтирована колонка. Еще многие говорят, замучили вот эти подстаканники, дуйки и все остальное. Ребята, мы вам хотим показать, что есть в наших японских автомобилях. Объем двигателя, цену. Вы можете зайти на сайт drom.ru и посмотреть. Кстати, это отдельная тема для разговора. Поэтому вернемся, где искать автомобили. Я не думаю, то, что вам где-нибудь на дроме в объявлениях вот так вот продавец будет все показывать, и где-либо вы еще найдете такое вот видео. Здесь крючок, вешалка. Но если честно, я даже не знаю, кто им пользуется. Напишите в комментариях, нужен он вообще или не нужен. Торпеда здесь. Понятно то, что идет пластик. Аэрбэк. Обдув на запотевание стекла. Сюда ведет. Стойка здесь идет глухая. Есть у нас зеркало. Бардачок есть. Лежит аукционный лист. Ну, собственно, вот. 4 балла. Пробег 37 тысяч. Окрас заднего правого крыла, задней правой двери. Все совпадает. Все бьется один... В один. По передней части места здесь довольно тоже много. Климат-контроля нет. Все на крутилочках. Даже вы знаете, как по старинке переключали холодный, горячий воздух. Вариатор. Обогрев заднего стекла, включение кондиционера, забор воздуха с салона, с улицы. Ну и над бардачком Панелька здесь так прикольно сделана, под углом тоже что-то туда можно положить. Но только я вот не знаю, что положить какую-нибудь ручку, она будет болтаться, на нерву действовать. Неплохая установлена магнитола. И вот сама вот эта панель магнитола, она вот как немного выпирает отсюда. Сигнализатор ремней безопасности. Ну и подсветка. Давайте переместимся на место водителя. И посмотрим, что у нас под капотом. Кстати, все стоянки подзабиты автомобилями. Этот автомобиль однозначно будет рекомендован в покупке. Здесь все то же самое, но единственное, у нас добавляется блокиратор и 4 стеклоподъемника. Регулировка зеркал, соответственно, складывание зеркал еще момент с той стороны есть у нас подлокотник удобный тоже с небольшим бардачком Итак, здесь у нас установлена система для платных дорог ай стоп антибукс отключение датчика при столкновении корректор фар автомобиль заводится с ключа вот это ребят вечная болячка я думаю это есть у каждого автомобиля вот эти вот царапины вокруг замка зажигания незаметный подстаканник руль руль идет обычный обычный пластиковый руль Сейчас заведем прохладно на улице сегодня очень холодно утром было минус 23 Итак, так руль идет обычный пластиковый называет знаете, все по-разному называют. Мультируль, полумультируль. Ну, будем называть это полумультируль. А здесь у нас идет. Кстати, вот пробег. 37 тысяч. 3ПА, 3Б. Экономия топлива. Айстоп. Ну, вот сейчас потеплело. Минус 13. Расход. Нечку потише сделаем. Расход бензина показывает на данный момент и 12,4. То есть это говорит о том, что на 1 литр мы проедем, ну, грубо говоря, 12,5 километров. А сейчас автомобиль стоит, я думаю, его заводили. Вообще, расход топлива по трассе можно уложиться, литра, наверное, 4,5-5. Несмотря на то, что автомобиль 4 воды, вот он сигнализатор идет. Кнопка включения аварийной сигнализации. Я, наверное, буду повторяться, но многие спрашивают. С левой стороны у нас включаются дворники, это не левый руль. С правой стороны включаются поворотники. И обратите внимание, как здесь включается поворотник. То есть он включается не до щелчка. Раз и все. Раз все. То есть он не стопорится. В одном месте. По месту плохого я сказать абсолютно ничего не могу. Друзья, прервался на телефонный звонок. Снимаем на камеру, на телефон, ждем микрофон. Вот нет у нас в городе нормальных микрофонов. Как вам так место показать, даже не знаю. Но поверьте, места здесь довольно, довольно много. То есть мне сидеть действительно удобно. Я не обо что, не знаю, коленки у меня вообще никуда не упираются. Я не трусь головой. Шикарно. Посадить второго человека тоже будет. Будет все отлично. Так, что касается, значит, по месту показал. Лобовое стекло. Широкое. То есть видно все просто шикарно. Несмотря на то, что стойка здесь глухая, она есть такие автомобили, где найдет широкая здесь она узенькая. То есть, в принципе очень хорошо видно единственное мне не нравится вот здесь на аксела на филдере зеркала заднего вида но ну, все-таки не знаете какие-то такие маленькие то есть я считаю это недоработка ладно это была шутка вот что вам здесь еще показать в принципе в принципе я думаю здесь все уже показано хороший Надежный автомобиль. Пойдемте посмотрим на подкапотное пространство. Как сейчас двигатель заглушен. Капот идет пластиковый, железный. Собственно, вот он и сердце автомобиля. Литровый двигатель, по-моему, 69 лошадиных сил. Смотрите, состояние автомобиля 4WD. Согласитесь, достойно. Многие там увидят, рыжий вот такой скажут: ой, машина ржавая. Ребята, вы не видели ржавых машин? Единственный минус, что мне здесь не нравится, что подкрутить вот эту пробку, да, масло-зеленая горловина. Ну, блин, надо постараться поиздеваться. Патрубок вот этот вот мешает. Очень неудобно. В принципе все просто удобно доступно заливаем вайку радиатор расширительный бачок аккумулятор поменять вообще проблем здесь никаких нету то есть доступ великолепный можно сказать также это все скидывается если нужно поменять свечки масло очень удобно что есть щуп на большинстве новых автомобилей щупа нет для проверки жидкости в вариаторе. Вот здесь мы можем достать, посмотреть, в каком она на состоянии. Так, не могу попасть обратно. В принципе, думаю, можно закрывать. Итак, это Toyota Pass, 2016 год, стоимость автомобиля 585 тысяч рублей, автомобиль с родным аукционным листом, с родным пробегом, еще 4 ВД. Я считаю, это достойный вариант для покупки автомобиля, да и вообще не только вот конкретно вот этот пасик, а вообще рассматривать Toyota Pass как к покупке первого автомобиля. Есть, кстати, аналоги, это Daihatsu Бун. Ребят, на сегодня будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте поддерживать нас. Не забудьте оставить комментарий, посоветовать своим друзьям знакомым видео, чтобы все знали, что есть правый руль. Всем пока.